Москва. Вот такой была наша столица в это солнечное майское утро. К Красной площади по ее улицам и площадям стекались праздничные колонны москвичей. строгом и скромном убранстве главной площадь страны. Все здесь в ожидании торжеств. Знаменосцы города-героя открывают праздничный марш трудовой Москвы. Колонны трудящихся столицы на Красной площади, Москворец. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Ура! На Красной площади...